Здравствуйте! Добрый вечер! С вами 45 минут корейского. Сегодня будет покороче. Этот выпуск будет и для тех, кто изучает корейский, и для тех, кто изучает русский. Такой выпуск. Выпуск будет по словам. Вот здесь у меня есть... Такой канал э, в Телеграме, называется он People Talk To Me. Люди, поговорите со мной. Вот, и здесь можно делать фотографии, и фотографии можно писать, да, на фотографиях. Ну, и если я поставлю на телефон корейскую раскладку, могу писать и по-корейски. Сейчас попробуем, чтобы... Наглядно было, да? Это у нас провода. Вот. Провода. Провод. Один провод. Провода. Ну, кто сейчас уч... э, зашел с корейским, да? Корейский учить. Может немножко удивиться. Просто... Это как бы сдвоенный такой выпуск одновременно. И по корейскому, и по русскому. Русский у меня тоже на канале. Там русский для всех. Провод. Провод. Провод. Провод. Да, просто с буквой R. Кто знает, корейский изучает, знает, что с буквой R... Проблемы, Да, R произносить сложно. Провод, провод, провод, провода, провода. Вот таким образом. Это мы потом переведем еще на корейский тоже, чтобы все э, мы понимали. И послушаем, как... Как это... Ну, Гуглом, конечно, переведем. Электричка. Ну, это по проводам у нас электричество. Электричка, электричка. Рельсы. Рельсы. Да, ну тут можно еще добавить шпалы, шпалы. Рельсы, рельсы, шпалы. Шпалы, шпалы. Станция. Железнодорожная станция. Как мы видим. Дорожный знак. Дорожный знак. Знак. Знак означает тут переезд чемодан ну таких наверное уже нет не знаю может быть и есть где-нибудь старый как вы, вы видите чемодан чемодан чемодан Трава. Вот как раз скороговорка корейская. Ой, в смысле русская скороговорка. Во дворе трава на траве дрова. Во дворе трава. Вот она, собственно говоря, трава. Во дворе трава на траве дрова. Но я хотел еще дрова высыпать на нее, но потом, потом что-то я не стал этого делать. Это у нас лопата. Лопата. Ну, можно сказать, здесь у меня надписи, но здесь не на всех видно надписи. Лопата. Пишется лопата. Лопата. А это бочка. Бочка. Да, но кто зашел э, корейский учить, наверное, в шоке. Ну, для... для э, до корейского скажу, что наму дерево. Наму, наму дерево. Это сосна. Сосна. Да, вот надписи у меня тут в экран не попали. Ель тоже наму. Ель. Деревьев уже много. Наму можно сказать дерево. Да, ну какое дерево? Да их огромное количество. Ель. Да, вот мы видим здесь, кто... Вот еще. Для корейцев, если... Э, дом. Чип. Чип. Чип. Чип. Дом. Чип. Дом. Конгчек, тетрадь. Туль, да? Ту. Но тетради тоже считаются с помощью счетного слова. Мы потом в Гугле посмотрим. Туль это два. Конгчек, тетрадь. Две тетради. Вот это у меня тоже для изучающих русский язык в Корее, с буквой «щ». Проблемы, да? Чащ... Ой, в смысле... Шаща, да? Ще. И вот здесь тоже скороговорка. Два... Кстати, с буквой «в» тоже. Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке. Ну, это примерно давно очень я переводил. Гуглом, конечно. И, ну, тут немножко я уже вижу, что фраза неправильная. Не так, как она должна быть. Потому что, вообще-то, в конце должен быть глагол. Ту. Два, да. Каннати. Can, Каннати. Щенок. Вот. А дальше что тут? Но ну, у меня такое подозрение, что... Пям, это щека. Хотя я могу и ошибаться. В общем, слова, может быть... Чтобы смысл был понятен, да? Чтобы объяснять не очень долго. Мы попробуем в Google еще. в google еще зайти вот это стул уйтя уйтя уйтя стул стул стул это я одновременно то есть корейское произношение мы послушаем что нам google переводчик скажет а здесь я в основном русское произношение стул уйтя стул Рим картина. Поезд ласточка. Поезд называется ласточка. И Рим, да, можно так назвать для поездов, наверное. И Рим тоже имя, название ласточка. Ласточка это птица такая. Да, вот так вот, ласточка. Поезд ласточка. Вот. Это кот. Кояни, кот. Ну, тут у меня написано код призрак.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 П Р С Т У Ф Х С, Ч Ш Щ Мягкий знак И, Твердый знак Э Ю Я Вот теперь можно зайти в google да и посмотреть что у нас тут было стул поезд где ре дерево сейчас может быть немножко сюда стул поезд дерево. Рельсы. Рельсы. Рельсы. Потом что еще у нас было? Ель. Сосна. Дом, трава, чемодан, чемодан, два щенка, два щенка, щека, щека, щипать, щипать. Щетка. Ну, можно еще... Швабра. Потому что... Там дальше еще продолжение будет у этой истории. Так, что у нас еще было? Угол. Угол. Потом что еще? кот кот призрак призрак призрак оперы так стул был а вот еще что провод провод электричка. Электричку тут может и не перевести, наверное. Электричество может. Электричество. Электричество. А, поезд. Поезд. Станция. Станция. Дорога, вот еще была дорога, но там ее не было. Дорога, знак, дорожный, З знак, дорожный знак. Дрова можно еще попробовать. Дрова. Так, это все у нас прекрасно. А, вот еще... Две тетради. Две тетради. Так, так, так. Ну вот все у нас тут прекрасно на английский перевелось. Потому что мало ли что у нас будет с корейским, но на английском, по крайней мере, тут более-менее. Да? Я английский не очень, поэтому, ну, рот и это я понимаю. Две тетради. Хорошо, давайте на корейский. На корейский переведем. На корейский. Что у нас тут? Итя, китя, китя, поезд. Наму. вот это вот я не знаю, честно говоря, правильно или нет. Камун П наму. Комун пи на му. Сонаму. Сонаму. Со сосна. Чип. Чанди, йохай Кабан, чемодан, наверное, так. Ту, Мария, Канати, твоя щенка. А, вот, все правильно щипать это у нас пям. А почему же такой странный глагол? Ну ладно. А нет, вот щека это, щека, да. Я и думаю, что. Пям это щека получается. Щипать типта Кот типта. Пут швабра. А, нет, пут это не швабра. Пут это щетка. Коль колле, швабра. Вот том, а кото. Вообще-то угол. Так, с углом надо уточнить. Кояни кошка. М Призрак. Но это мы давайте прослушаем потом. Тут что у нас? Чольса. Провод Чонги Йольча. Чанги электричка, тянги, электричество, Китча поезд, Йок станция. Ну, дорогу вообще-то киль. Так. Чанг, тяг, дрова, ту, кей, нот хип. Тоже тут немножко... Ну, ну, можно сказать, что как бы блокнот, да, ноут ты пок. Как-то на ноутбук похоже. Ту-2, окей, счетное слово для для канцелярии, по-моему, так. Ну, давайте послушаем. 의자, 기차, 나무, 레일즈, 가문비, 나무, 소나무, 집, 잔디, 여행 가방, 두 마리의 강아지, 뺨 꼬집다, 부걸레, 어떤 각도, 고양이, 팬텀, 철사, 전기, 열차, 전기, 기차, 역도로, 도로, 휴지판, 장작 두 개의 노트북 의자, 기차, 나무, 레일즈, 가문비, 나무, 소나무, 집, 잔디, 여행 가방, 두 마리의 강아지, 뺨, 꼬집다, 붓걸레, 어떤 각도, 고양이, 팬텀, 철사, 전기 열차, 전기 기차, 역소로, 도로, 퓨즈판, 장작 두 개의 루트보. Ну, и еще давайте немножко послушаем. Я скачал а, Евангелие на корейском языке. Это, а, это, если я не ошибаюсь, здесь... А, сейчас пос посмотрим, по-моему. Евангелие от Иоанна, глава первая. Немножко странно тут. По-моему, на разные голоса читают. Попробуем послушать. 요한복음 요한복음 1장 태초에 말씀이 계셨다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그 말씀은 하나님이셨다. 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다. 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다. 창조된 것은 그에게서 생명을 얻었으니. 그 생명은 사람의 빛이었다. 그 빛이 어둠 속에서 빛이니 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다. 하나님께서 보내신 사람이 있었다. 그 이름은 요한이었다. 그 사람은 그 빛을 증언하러 왔으니 자기를 통하여 모든 사람을 믿게 하려는 것이었다. 그 사람은 빛이 아니었다. 그는 그 빛을 증언하러 왔을 따름이다. 찬 빛이 있었다. 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다. 그는 세상에 계셨다. 세상에 그로 말미암아 생겨났는데도 세상은 그를 알아보지 못하였다. 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다. 그러나 그를 맞아들인 사람들, 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다. 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 요한은 그에 대하여 증언하여 외쳤다. 이분이 내가 말씀드린 바로 그분입니다. 내 뒤에 오신 분이 나보다 앞서신 분이라고 말씀드린 것은 이분을 두고 말한 것입니다. 그분은 사실 나보다 먼저 계신 분이기 때문입니다. 우리는 모두 그의 충만함에서 선물을 받되 은혜의 은혜를 더하여 받았다. 율법은 모세를 통하여 받았고 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 생겨났다. 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다. 아버지의 품속에 계신 외아들이신 하나님께서 하나님을 알려 주셨다. 유대 사람들이 예루살렘에서 제사장들과 레위 지파 사람들을 요한에게 보내어서 당신은 누구요? 하고 물어보게 하였다. 그때 요한의 증언은 이러하였다. 그는 거절하지 않고 고백하였다. 나는 그리스도가 아니요. 하고 그는 고백하였다. 그들이 다시 요한에게 물었다. 그러면 당신은 누구란 말이요, 엘리야요? 요한은 아니요 하고 대답하였다. 당신은 그 예언자요? 하고 그들이 물으니 요한은 아니요 하고 대답하였다. 그래서 그들이 말하였다. 그러면 당신은 누구란 말이요? 우리를 보낸 사람들에게 대답할 말을 좀 해주시오. 당신은 자신을 무엇이라고 말하시오? 요한이 대답하였다. 예언자 이사야가 말한 대로 나는 광에서 외치는 이의 소리요 너희는 주님의 길을 곧게 하라 하고 말이오. 그들은 바리새파 사람들이 보낸 사람들이었다. 그들이 또 요한에게 물었다. 당신이 그리스도도 아니고 엘리야도 아니고 그 예언자도 아니면 어찌하여 세례를 주시오? 요한이 대답하였다. 나는 물로 세례를 주. 그런데 여러분 가운데 여러분이 알지 못하는 이가 한분서 계시오. 그는 내 뒤에 오시는 분이지만 나는 그분의 신발끈을 풀만한 자격도 없소. 이것은 요한이 세례를 주던 요단강 건너편 베다니에서 일어난 일이다. 다음 날 요한은 예수께서 자기에게 오시는 것을 보고 말하였다. 보시오. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 한 분이 오실 터인데 그분은 나보다 먼저 계시기에 나보다 앞서신 분입니다. 한 적이 있습니다. 그것은 이분을 두고 한 말입니다. 나도 이분을 알지 못하였습니다. 내가 와서 물로 세례를 주는 것은 이분을 이스라엘에게 알리려고 하는 것입니다. 요한이 또 증언하여 말하였다. 나는 вот, завтра мы продолжим в другом выпуске. Всем спасибо, всем удачи. Надеюсь, это будет выпуск полезен для всех, и для изучающих русский язык, и для изучающих корейский язык. До новых встреч!